Здравствуйте, меня зовут Юрий Филюк, я являюсь директором центра Автототем на Павелецкой. К нам в работу поступил автомобиль Lexus GX с вмятиной на левой передней двери. Вмятина в размере размером 20 сантиметров образовалась в результате удара ногой. Как следствие потянулся металл, и в нижней части двери образовались дополнительные вмятины по всей поверхности двери. Для удаления данных повреждений нам потребовалось снятие двери. В принципе, теперь мастер приступает к удалению вмятин, установлению полной геометрии двери. Вот, процесс удаления вмятины на двери завершен. Геометрия двери полностью восстановлена. Нам осталось поставить дверь на автомобиль и отполировать. Процесс удаления вмятины завершен. Дверь установлена на автомобиль, отполирована. Автомобиль готов к сдаче владельца. Обращайтесь в компанию АвтоТотем. Спасибо за внимание. До свидания.